Здравствуйте, я приехала в лес собрать мох, нет, а нашла нет, такое чудо, посмотрите, вот, вот, вот. мухомор, Срезай. какой красивый, Срезай. И, Срезай. и гроздь Срезай. рядом, гриб какой Ты огромный, вот. как моя ладошка даже больше, и красивые висят, грибы, надо. Надо их нужно срезать, чтобы остался корешочек. На следующий год еще будут грибочки, или позже порами они размножаются. Грибников в этом лесу очень много, даже автобусом привозят. Это Савранский лес. Грибов тоже много, только их нужно искать, они в бугорочках спрятаны. Вот такой бугорочек раскапываешь, и там грибочек. Шишечки лежат, так как это сосновый лес. Вон, Максим. Вон. Еще о, два о. грибочка. А вот, смотри. Да блин, нам сегодня харти. Нам харти, да. Только этот гриб кто-то покусал. Или наступили. Самое вкусное масла. Это масленочек. О, какой красивый жирный москал. Пострика красиво. Почисти его. С шишкой прилипкой. Ну, бей, даже шишка прилипла. Я ускую себе какой мухомор. Вот такие мясистые места. На, Максим, почисть вот этот. Ты мухомор не режь, потому что потом ножик будет грязный. Мухомор оставляем. Идем дальше. А вот сыроежка растет. Смотрите, как красиво. Аж два рядышком, посмотри. Ага. Красивое такое создание. Срезать. И второй маленький срезать тоже. Дай Только... камеру. Красивый какой. Давай маленький тот. Ой, они вкусные будут. У нас будет сегодня ассортимент с грибами. Сейчас найдем много. Вот маленький грибочек. Вот видите. Идем дальше. В этом месте должен быть грибочек. Сейчас мы раскопаем. Помощник мой раскопает. Посмотрите, какая прелесть, как они прячутся глубоко. Не видно. Аж два. Ой, какая крас... Шапку срежешь. Вот так. О, какие местечки красивые. Шляпочка почистится. И будет вкуснота. Ножиком надо идти покажи ту сторону какой он беленький Он ни червяков нет ничего, на ножке обычно видно такие дырочки если есть червяки, их нужно срезать и выбрасывать червяками, вот в этом месте должен быть гриб, сейчас мой помощник раскопает, посмотрим, вот они прячутся хорошо. Шишки сверху падают Посмотрите, какая прелесть Обычно так берут палочку Два, да? Нет, шишечка Вот так раскапываешь Смотрите, какой красивый А ты обрежь ножку А, он немножко перестоял Максим Он с плесенью, да? А вон еще один бугорок, а ну-ка Нормально Вот здесь, да? Да Вот тут еще вот что Таня, нет, Таня, что ты не видишь вот тут вот. Вот. Вот. -то он Точно! Посмотри! Как они прячутся, Но Можно было просто наступить, да? А ну доставай его оттуда. С его подземелья. Таня, ну, ничего, такой красивый. Вот Дирка есть! Вот ты стоишь, есть еще три гриба, уже. Где ж тут два гриба? Вот, вот. Да. вот Максим нашел. Он а ну, сейчас палочки расковырял. Ковырялочка моя. Мама, Максим, что? обойди вокруг. Ну, куда ты под ветку лезешь? вот добытчик Максим, грибов. Вот достал? Покажи. Покажи. О, какая жирная, классная штучка. Да, Максим, вон туда, по-моему. Да, а ну, Максим. пройди давай. Нет. Эта ветка мешает Отлично. тут под ногами. Максим, вот и ну, вот. Ну, да, я а ну, добывай. Я Есть душу. или нет? Обман зрения. Есть. Покажи. А что они так глубоко-глубоко а глубоко Не найдешь мой. тебе грибочек. О, класс. Обрежь ножку. Она немножко черная какая-то. О, хороший? Нет а нету червячку? Вот нету. Еще где-то. Вот еще бугорочек. Неприметный совсем этот бугорочек вообще. И грибочек глубоко получается. Ух, супалочка вот так. Раз. Комар не на лоб сел. Что я вернулся сюда? Дедушка. Они растут кучками. Да? обратно! Что? Еще Дядь. нашел он один. Наверное, кажется, здесь Сейчас еще будем искать. Дай, кто есть, это... есть, есть, нашел? Да. Кто-то срезал наверное. А, да, здесь уже, уже кто-то побывал. Дядь. Вот так интереснейшее занятие искать грибы. Но это надо иметь терпение. Можно просто пройти по лесу и ничего не заметить. Нужно брать такую палочку на конце Максим. штыри. Максим. И копаем бугорочки. И находим грибочки. Сейчас я вам покажу, как это делать. Вот небольшой бугорочек. Да этот, вот а этот. тут тоже должно быть. Нет, вот. А, вот, аж видно. Подожди. Аж видно беленькая шляпочка в этом бугору. Так, слегка. Поднимаем мох. Раз. И красивый грибочек. И мох накрываем все обратно. Все, у нас сегодня будет тур. Будет жареная картошечка с грибами. Сказка. Мы поехали в гости В Савранский лес Здесь у нас родственники живут И будем такое вкусное угощение иметь И для них И для нас Ищем дальше Смотрите сколько грибов Мы собираем Это минут 10 да? мы Разные Хорошие Будем угощаться елочки растут хочу вам показать я нашла еще один грибочек вот. маленький Расон! какая красота на мху растет так красиво Расон! замечательно мой помощник еще грибочек нашел дубовые листики это не смешанный лес, но дуб, видите, вырос. Это чисто сосновый лес. А смешанный лес чуть-чуть дальше. А здесь до меня уже были грибники. Вот здесь грибочек раскопали. Вот раскопали грибочек. Вот вот в этом месте. Одни ямки остались. Видите, ножки вот срезанные. Люди тоже правильно собирают грибы, срезают ножки. Не могу обратить ваше внимание на этот прекраснейший мухомор. Он на фоне мха так красиво смотрится. Я ближе подойти не могу, так как ветки накрыли его. Смотрите, какая красота. Чуть-чуть увеличу. Очень красиво. Ветки накрыли вот елочка упал. а местные жители собирают вот такие грибы, они очень мясистые, вкусные, Ты его поломала, посмотрите какой внутри, белый-белый, они снимают шкурочку и сильно вкусный гриб, мы встретили местных любителей грибов, они нам рассказали какие грибы в основном собирают в это время года вот какой грибочки нашла хорошенький маленький если вдруг у вас не получится найти грибы в сосновом лесу не отчаивайтесь на дороге продают ведра готовые собранные вот такие грибочки один в один даже чищены можно купить а по лесу просто походить насладиться природой вот грибочек какой красивый! Маслят очень много, лисичек. Мы вчера собирали, сегодня что их не вижу. Сейчас поедем в другое место. Нужно искать места, так как грибников хватает на этом участке леса. Ну здесь конечно красота. Воздух такой чистый, свежий. И запах прям, дышишь, не надышишься. Какой-то черный гриб нашла. Коричневый, посмотрите, какой он красивый, как ежик. Внутри, это явно несъедобно. Это этот, что пыль с него. Видите? Разлетается, как пыль. Ну, Интересный растение. Вот я проколю, и сразу пыль. О, сколько порошка пыльного. Чего себе какой гриб? Там так размножается пылевыми спорами. Такие грибочки. А вот красивый мухомоз. Ой, аж два. Вот один. Красивый, спрятанный. Вот второй. И грибов очень мало люди собирали все вот и сорвали грибы и бросили наверное какие-то нехорошие а хорошие и червивые смотрите видите, сколько червяков такое выбрасывает но это хороший гриб как называется не знаю но это съедобный люди сразу чистят и вот Здесь он рос. Вот еще срезанный грибочек. Вот выбросили. Ну-ка, этот червяк. Да, внутри видите, какая пустота видите, сплошные червяки. Вот так мы отдыхали в лесу Мы ездили, ездили, не зря Посмотрите, какой грибочек обнаружили И Сейчас Я Это его белый носить. гриб Это белый, подожди, Максим мне не надо то, У него толстая ножка Его надо выкручивать Выкручивать? О, да О, О какая вот, длинная посмотри. ножка Это белый какой гриб Какой красивый гриб, это редкость в наших да. лесах это чисто белый гриб, он очень вкусный. Он плотный. Потрогай, какой плотный. не, не дави. Нет, просто потрогай шляпку. Масляр есть. такая скользкая шляпка. А белый гриб он особенный. Ножка у него сильно вкусная. Это все почистится подержи. все. Вот это у нас находка века. Может, Класс, темная шапочка. А смотри, что внизу. Класс. Сейчас тебя сфоткаю, хочешь? Да попадется вот какой его нужно очистить ножка мясистая толстенькая шикарная. вот это вот удача нам попалась первого же раза идем искать дальше грибочки мы нашли немножко маслят белый гриб это редкость маслят, маслят. Это мы только приехали вот такой лес Мухомор сейчас покажу. Ребенок нашел. Красиво. Посмотрите, какой красивенький мухомор спрятался. Маленький, аккуратненький. Вот. Сейчас, зайчик, покажу этот. Ножка у него. Сейчас другой покажу мухомор. Ой, этот а какой красивый. Сейчас вот этот покажу, какие красивые мухоморы растут. Смотрите, красная вверх, замечательный вверх красный. А ножка какая, их, конечно, брать нельзя, но красота особенная. Еще третий. Еще третий вам покажу. Это полянка с мухоморами. Вот она среди елочек, красиво так растет красненький, красивенький мухомор как в мультиках, нарисованный. Посмотрите, какая прелесть. Юбочка у него белая. Он очень ядовитый. Бывают бледные поганки. А это именно мухомор. Замечательно красивое растение. Ой, извините, грибы. Замечательный грибочек. Шишек очень много. А вот, посмотрите, мухомор на ноже. Это молоденький мухомор. Ты его руками не брал, да? Да. Вот такой он. Ну, выбрасывай, что с ним делать. Под дерево. Упал. Сейчас пойдем искать хорошие грибы. Нам мухоморов достаточно. Еще один мухоморчик я нашла. Рядом все там. Еще маслята нашли. Еще два мухомора. Вот масленок. Ну покажи, какой с той стороны масленок. Красивый. Давай. Это мухоморы рядом растут. Это все под елочкой. Сосновый лес. Еще и щиты, значит, должно быть. Посмотрите, какие красивые грибы. А вот какие мухоморы. Вот это в лесу вообще красиво. Смотрите, ребенок мой нашел. Смотрите, какая прелесть. Как настоящий. Вот как настоящий. Как нарисованный, не как настоящий. Он же настоящий. А шапка какая громадная. Ну, поставь телефон на фоне телефона. Какой размер покажи. Телефон большой. Посмотрите, какой мухомор здоровый. Вон еще одна. Парке. но это такой красивый такой красивучий вот ножка какая юбочка в нем есть дедушка Смотрите, какие точки это лисичка нем. или мухомор это твердые точечки это не пыль это твердые они как нарисованные очень красивая далека посмотрите какая прелесть мы набрели опять на царство мухоморов. Вот, оторвался немножко. Ну, посмотрите, какая красота. Это редкость. А мы в прошлом году видели вообще большие такие мухоморы. Посмотрите, какая группа грибочков. Срезай, Зая. Смотрите, какая прелесть. Находка, вот это находка. Это не один-два грибочка, а именно целая кучка. Они, наверное, плохие. Хороший. Нет, Хороший. Поднимай Это, по-моему, яичники, да? Ну да, это, это польский гриб Польский гриб Смотрите Я тоже не помню название, но мы ели их В прошлые годы Смотрите, сколько много ребенок собрал Уже в ручку не помещается Мы за короткое время ну, вот, ну, все Пока все я все с вами поговорила О мхе Посмотрите, сколько они грибов собирали. Сидай. Целый Разные. Вот такие красивые Они даже мухоморы видели Я не успела посмотреть Сейчас пойдем пойду, покажу вам это мухоморы Красиво их вкусный. интересно Собирать грибы Дешка, а вот, еще вот, один, вам... вот еще один Еще один потерялся Маленький О. Сейчас пойду вам покажу мухоморы я которые сфоткал, сфоткал. они видели а я что не видела мне тоже я, надо я, я их послухаю, увидеть Да, покажи сейчас вот мухомор он сфоткал сейчас я вам пойду их живых пофотографирую на видео только а, что какая красота а блин, это уже смотри целая а вон, полянка да. вон грибочек вот смотри какой красивый срезай вот грибочка, что его кто-то поел, да? да, да Зайцы да, какие-то вот да. зубчики. Вот там он. И вон еще грибы. И вон Их так тяжело искать. Но, Дедушка, смотри, но возможно. Гриба, смотри, какая. Ну ножка. покажи внутри, какой красивый. Смотри, какая, какая гриболожка была. Красивая. Он такой внутри, как мочалочка. Он очень вкусный этот гриб. Но в них очень много песка надо вымывать Нет, и вымывать. Ну те желтые мы брали. Ребенок на карачках ползает за грибами. И сегодня тепло, я ему не запрещаю, пусть получает удовольствие. Ой, наконец-то я грибы нашла. Вот. Смотрите. Ой, это лисичка. Точно! Ой, сказка, я их так давно не видела. Если одна появилась, то надо искать рядышком. Еще есть. Лисички растут рядочками. Вот посмотрите. Какая красота, это крупненькая. Вот еще лисичка. А, аж две, посмотри. Какие они красивые. Это большая лисичка, это лисия мама. Смотри, какая красивая. И вон еще маленький. Вот маленький фигутик. Я их срываю так облако. Вот Покажи эту сторону, шляпка. Ну, настоящая да. лисичка. Бывает желтая, тебе нельзя брать. А это такая. Не, желтые берут тоже. А это... Ну это такая. Мы ели эти лисички, это хорошие. Другого цвета, они ложье лисички. Мы как-то привезли два ящика и выбросили, а вот он нет. Туда старый. А, мы сначала открывали книгу, раньше интернета не было. И смотрели, какие грибы мы привезли. Вот такие мы грибники. Я хотела вам показать грибы мухоморы. Вот они, смотрите, какие красивые. Вот еще другой мухомор. А вот красненький. Какой красивый. С белыми точечками. В прошлом году были с слюпочки такие высокие, большие мухоморы. В этом году. А, он наклонился. Тоже с люпочкой. Видите, какая прелесть. Вон еще мухоморик. Ой, да тут их много. Целая полянка. Вот покажу. Зайцы грызли. Ай, я на колени упала. Сейчас встану. Пойду вам покажу. Еще мухоморочки красивые. Потому что я сама их редко вижу. Насыщенно красный цвет. Очень красиво. Вот еще. Ой, какой красивый. Смотрите, какая шляпка замечательная. Немножко толсти. Вот так я провела свои выходные дни. Вот такое у нас путешествие получилось. Сказочно. Спасибо всем за внимание. Приезжайте в Савранский лес. Отдыхайте. Дышите свежим воздухом наслаждайтесь грибами ты опять нашел грибочки покажи пожалуйста сколько это ты под елки залез да там никто не мог залазить это залез и достал и хорошие чистенькие беленькие дедушки такие такие в такие такие Где такие такие такие Отзовется. такие такие такие такие такие Включать геолокацию, где вы оставили машину, к примеру. Отправлять геолокацию своих данных в Телеграм. И в Телеграме на карте можно найти то место, где вы оставили свою машину. В прошлый раз я так не делала, мы немного заблудились. Вышли аж 2 километра. От того места, где мы оставили машину, но мы вышли, нам повезло в село. И так бы могли ходить, ходить по лесу долго и долго. И нас мужчина села провез на своей машине. Ну, он местный знает где. А вот смотрите, какой гриб интересный. Пупырчатый. Смотрите. Какой интересный-интересный гриб. Это, конечно, несъедобный, но он очень красивый. Это пустой. У На него наступаешь и такая пыль разлетается. Интересно это все таки дело собирать грибочки. Вот еще один такой же пустой грибочек внутри. Все, по-моему, я вам все рассказала. Вот такой был сегодня удачный путешествие у нас в Савранский лес. Нам повезло, нет дождя. Немножко туман был по дороге, когда мы ехали с Одессы. А так удачно. Вот там вдалеке еще туман сейчас увеличу. Покажу. Вот. Вот. А так все хорошо погода 10 градусов тепла у нас в одессе 15 здесь 10 немножко холодней но так все хорошо замечательно всем удачи всем пока до встречи